хоть то не заменяться, то она должна прирезаться тогда, скажем, эта территория, ну, хотя бы равнозначная территория, как минимум, должна быть прирезана.